Попадает как-то человек в гостевой предварительный чат одной активной дружной команды, которая строит бизнес на площадке надежной легальной МЛМ-компании, работающей третий год. Наблюдает день-два, неделю-две, месяц-два, разбирается, следит за информацией, понимает, что это не однодневка, а долгоиграющий бизнес. Видит результаты, чеки совершенно разных людей. Порой чеки по тысячи долларов, по две, по три, а то и более за один день. И у человека проваливается жетон. И он понимает, что то время, пока он разбирался, сомневался, люди зарабатывали деньги. А у него ничего не изменилось, добавился еще один кредит. И он решает начать менять свою жизнь брать руль своей жизни в свои руки, не перекладывая ни на кого. И он включается в бизнес. Кому в первую очередь идет этот человек рассказать о том, что есть такая возможность, есть ребята в интернете, которые зарабатывают классные деньги легальным образом, порядочным образом, помогают друг другу, поддерживают друг друга. Конечно, он пойдет к своим знакомым, к своим друзьям, коллегам по работе, у которых кредиты, которых, которые живут на нищую зарплату. Этой зарплаты достаточно, чтобы покушать что-то подешевле, закрыть счета. Ну, в общем-то, и все. Больше ее ни на что не хватает. И что он встречает, этот человек? Он встречает следующее. Ну ты поработай, заработай, да? А я потом к тебе подключусь. Или, а что-то надо деньги платить? О, это лохотрон, это пирамида. Скажите, пожалуйста, а когда вы всю жизнь отчисляете государству со своей мизерной зарплаты налоги, а потом получаете в конце жизни плевок в спину от государства в виде пенс и я, это не лохотрон. А когда вы берете в банке кредит, например, 100 тысяч, а вы плачиваете в два раза больше, это не лохотрон. А когда вы в банк кладете депозит и получаете 7% в лучшем случае годовых, которые сжирает инфляция, это не лохотрон. А когда вы на дорогу в день... Тратите 5 часов, чтобы работать, чтобы продавать свою единственную жизнь за 3 копейки тому дяде или государству нашему любимому. Это не лохотрон. Вы не верите человеку, с которым вы, возможно, знакомы не один год. Зато вы верите зомбо-ящику, вы верите в честные выборы. Вы верите в пенсионный фонд, который является самой, что ни на есть, пирамидой, где нет уже денег, поэтому повышают пенсионный возраст. Финансовой пирамидой. То есть вы верите вот вокруг всему, но не человеку, который желает вам добра. А этот человек сейчас пройдет по своим знакомым, просто от чистого сердца расскажет о том, что есть такая возможность поделиться. Ему даже не нужно презентовать ничего. У него есть промо-ролики, видеоматериалы, у него есть система, у него есть более опытные наставники. А потом просто со временем он настроит систему в интернете, и интернет найдет ему единомышленников. И потом ты уже ему нахрен не нужен будешь. Потому что у него будут партнеры, с которыми он будет вместе работать, которым он будет помогать, поддерживать, подсказывать. И даже если потом он тебе покажет свои чеки, ты все равно не придешь в бизнес. Потому что тебя твоё болото на самом деле устраивает. Твое нищебродство тебя устраивает. Тебе нормально, когда ты детям говоришь, что, ну, извини, да, нет денег тебе на новый телефон, а твой ребенок просто не хочет выглядеть в глазах своих сверстников, одноклассников, нищетой, хуже выглядеть. А ты отмазываешься, ой, нет денег, ой, твоя жизнь пролетит так, что ты не заметишь. Ты в конце жизни очнешься на вонючем старом диване. И вот тогда ты подумаешь, а у меня была возможность, а я ее просрал. Потому что, нежели богато не стоит начинать, потому что меня остановили какие-то страхи. Возьми, напиши письмо своему ребенку. Нет детей? Напишите будущем. Что вы оставите после себя своим детям? Какое наследство? Нищенское сознание? Напишите письмо. Дорогой сын, извини меня, пожалуйста. Или дорогая доча. Вот ты меня не видела. Целыми днями, потому что я впахивала, работала. И несмотря на это, я не смогла помочь тебе с жильем. Я не смогла дать тебе возможность посмотреть планету. Мы копили целый год на то, чтобы поехать на Черное море в нашей стране. Прости меня, пожалуйста за то, что я был трусом и лохом, за то, что в один прекрасный момент я не понял, что вся моя жизнь – это сплошной лохотрон, за то, что я отказался от возможности, которую мне предлагали.